Вероника ей представить не могла, как обернется ее будущая брачная жизнь. Девушка со своим мужем Максимом уже распланировали свадьбу и думали, как будет праздновать медовый месяц. Однако их сладкие планы испортила внезапное событие. Мать Максима заболела. Из-за этого свадьбу пришлось сократить. Праздновали скромно, и на застолье присутствовали только самые близкие люди. Отмечали скромно, экономя деньги на каждой мелочи. После свадьбы Максим попросил Веронику присмотреть за свекровью. «Ты издеваешься?» – возмутилась Вероника и добавила. «Ладно бы просто ухаживать за ней, так еще и слушать ее причитания». Но девушка так и согласилась ухаживать за свекровью. Но при условии, что Максим будет вовремя ухаживать жене время. Трудно было отказать ему, ведь у него был такой жалостливый взгляд. На первых порах у Вероники не было проблем с ухаживанием. Девушка должна была помогать свекрови с питанием, приносить таблетки и менять постель. Свободного времени было предостаточно. Также сама свекровь стала более лояльно относиться к невестке. Со временем состояние пожилой женщины ухудшилось, она больше не могла ходить. И Веронике пришлось взять на себя больше ответственности. Девушка перестала злиться на свекровь, ведь сама к ней привыкла. Как-то раз, когда Максим вычитывал Веронику, женщина заступилась за девушку, сказав... «Максим, ты только и умеешь указывать на недостатки Вероники. Лучше бы сам мне помог». Максим не видел себя в роли сиделки и потому искал оправдание. «Мама, послушай, я днями напролет работаю. Все время уходит на зарабатывание денег, так что свободного времени у меня нет». После долгих разговоров Вероника пошла на кухню, чтобы приготовить ужин для свекрови и супруга. Женщину не обидели накрыли стол в гостиной, так, чтобы она могла видеть всех членов семьи. Секров поела супа, салата и овощей. А вдруг женщина начала просить Максима Сынок, пожалуйста, не нанимай сиделку. Вероника прекрасно справляется со своими обязанностями, тем более, даже большие деньги не помогут мне чувствовать себя комфортно. Мать и сын думали, что разговор не услышит Вероника, однако девушка включила воду и внимательно вслушиваясь каждое слово. Девушка поняла, что Татьяна Васильевна полностью зависит от нее, и можно ставить любые выгодные для себя условия. Но какие? Вроде было все. Деньги, еда и одежда. Однако Вероника не успокаивалась, ведь хотела стать полноправным владельцем имущества свекрови. И даже такого имущества хватило бы на пол полжизни. Но почему девушка так сильно переживала о наследстве? Дело в том, что у Татьяны Васильевны куча родственников, которые как коршуны готовы слететься, чтобы откусить самый вкусный кусок пирога. Максим в последние дни стал немного задерживаться на работе. И пока муж был в офисе, Вероника набрала номер подруги Марины и начала с ней беседовать о том, как собирается делить имущество. «Не поверишь, но я ухаживаю за свекровью, и она полностью от меня зависит. Ей все нравится, и, как ты знаешь, за все следует платить». Сети ухаживания лишь прикрытие главного плана», — с восторгом рассказывала Вероника. «Скорее всего, Вероника будет плавно подводить все кровь к тому, что та составит на нее завещание». «Подруга, даже не пытайся меня втянуть в это дело», — возмутилась Марина. «Нет, что ты! Я просто переживаю за то, чтобы злостные конкуренты в виде родственников не накинулись на имущество». Ведь даже если Максиму она все перепишет, то я буду на втором плане. Тем более, сейчас мы с Максимом делим кровать пополам, а так я буду решать, где и кому спать, сказала Вероника. Ну, подруга, ничем помочь не могу, безнадежно ответила Марина. Разговор закончился, и девушка зашла в комнату свекрови. Татьяна Васильевна на последней секунде успела закрыть глаза, притворившись, что спит. Домой вернулся муж. «Это тебе за то, что ухаживаешь за мамой», — сказал супруг. Девушка ушла на кухню заниматься делами, как вдруг свекровь позвала Максима, попросив лично подойти к ней. Разговор был настолько тихим, что расслышать речь было невозможно. «Сынок, слушай, не знаю, о чем общалась Вероника по телефону, однако после разговора зашла ко мне в комнату и ехидно на меня посмотрела. Теперь будешь ты наливать мне суп», — заявила женщина. Такого сын точно не ожидал, поэтому решил разобраться самостоятельно. «Как день прошел? Мама сказала, что ты с кем-то разговаривала? Не расскажешь, кто это был?» – спросила Максим. «Что? Это моя личная жизнь, я не должна отчитываться тебе за каждый звонок!» – возмутилась Вероника. Максим находился между двух огней. С одной стороны, если послушать маму, то брак распадался. Необходимо было искать золотую середину. «Вероника, ты когда приготовишь суп, не накрывай. Я сам его подам!» – сказал муж. Девушка так и сделала. Когда Максим наливал суп, Вероника покинула кухню. Татьяна Васильевна села за стол, присоединилась и Вероника. Затем взяла ложку и съела немного супа, после чего сказала. «Подождем пять минут. Если со мной ничего не произойдет, то можете есть суп». «Правильно я говорю, Татьяна Васильевна?» Свекровь виновата опустила глаза, и семья начала трапезу. Все это время Вероника смеялась с мужа и матери. Они выглядели как лоуны, но со временем напряжение ушло. Ведь девушка попросила прекратить бессмысленные подозрения и упреки в ее сторону. Вероника не покидала свекровь и периодически ходила к врачу, чтобы узнать состояние женщины. Как показали результаты, никаких улучшений не было. Татьяна Васильевна также плохо себя чувствовала. Однако и умирать не собиралась. Однажды доктор сказал женщине, «Вот мой номер телефона, позвоните через два дня и скажете о своем состоянии». Веронике стало странно. По какой причине доктор ничего ей не сказал, ведь она тоже член семьи. Однако, если Сюкров действительно что-то скрывает, то и сыну она ничего не скажет. Когда доктор окончательно ушел, Тамара Васильевна попросила снаху подложить подушку под спину и принести ноутбук. Также женщина попросила Веронику прогуляться в ближайшие два часа, ведь помощь больше не нужна. Каким-то странным образом вела себя свекровь. Для девушки это было в пользу, ведь теперь можно прогуляться и встретиться с подругой. Так она и сделала. Вероника позвонила подруге, и они встретились в центре города. «Не могу поверить, что свекровь подозревает меня в том, что я хочу ее отравить. Тем более, что она выгнала меня с палаты, забрав ноутбук», — возмутилась девушка. Ничего удивительного. Наверняка она сейчас ищет помощи нотариуса. Более того, на ее месте я бы тоже так поступила. Подумай сама. Ты, молодая девушка, решила отказаться от семейной заботы и мужской ласки ради малознакомой женщины. Ладно, за ней ухаживала бы сестра, сын или еще какой-то родственник. Тем более, если свекровь перепишет наследство, то только на сына. А тебе, наверное, достанется не последняя часть пирога, сказала Марина. Брось ты, она меня сама переживет сказала Вероника. Но все равно меркантильность не покидали Веронику, и она хотела как можно быстрее уговорить свекровь переписать на нее наследство. У девушки было два выбора. Первый – продолжить ухаживание за свекровью. А второй – меньше времени уделять женщине. В случае со вторым вариантом у девушки не будет шансов получить все имущество, так как Татьяна Васильевна все перепишет на сына. Когда девушка вернулась, то увидела Татьяну Васильевну спящей в обнимку с ноутбуком. Девушка не стала тревожить женщину, а сама пошла на кухню готовить обед. Но через 5-10 минут свекровь сама подошла к Веронике и сказала. «Вот, держи компьютер, он мне больше не понадобится. Голова раскалывается от него». Вероника сразу же принялась изучать историю поиска в браузере, однако ничего не смогла найти. «Ого! Сама не может выговорить слово «ноутбук», но знает, как почистить историю поиска». Удивилась девушка. Домой вернулся Максим и сразу же предложил заказать сиделку на дом. Но Вероника стала возражать, так как это не входило в ее планы. Сама свекровь также не соглашалась быть куклой в чужих руках. «Зачем тратить лишние деньги? Или ты не рад, что я обслуживаю Татьяну Васильевну? Может быть, я делаю что-то не так? Короче говоря, спроси у нее сам». Яростно проговорила Вероника. Сын подошел к матери и спросил. «Я предложил Веронике отдых и теперь хочу нанять себе сиделку». «Деньги есть, не переживай». «Что ты думаешь по этому поводу?» Удивительно, но даже сама свекровь возмутилась, сказав. «Даже не думай, я не пущу чужих людей в доме. Тем более Вероника прекрасно справляется со своей задачей». Максим хотел было покинуть комнату, однако остановился и спросил. «Кстати, мама, ты была у доктора? Что он сообщил? Как у тебя со здоровьем?» «Эх, неутешительное. Однако ухудшения пока что нет». «Но ты не переживай, я ищу працану как минимум полгода и успею вам надоесть. За этот месяц богу душу уж точно не отдам», – задорно сообщила Татьяна Васильевна. Однако через две недели состояние свекрови резко ухудшилось. Ее госпитализировали, назначив симптоматическое лечение в постельном режиме. И когда свекровь уже оказалась в больнице, то увидела до боли знакомого доктора, которому сказала, «Видите, Борис Николаевич, теперь я оказалась здесь». Теперь я полностью принадлежу вам. Простите, что так поздно здесь оказалось. Эх, скорее всего, мне осталось жить совсем немного. Благо, что Вероника была рядом и не давала упасть духом. Девушка удивилась. Было такое ощущение, что всю кровь специально говорила сраказмом, пытаясь сообщить, будто девушка сама довела женщину до такого состояния. Вероника пожаловалась Максиму кошмар какой-то, ты слышал? Татьяна Васильевна говорила с врачом так, будто намекала, что это я довела ее до такого состояния. Да мне памятник нужно возвести за такие старания. Если бы Максим действительно любил жену, то пошел бы на любые меры, чтобы облегчить девушке жизнь. Однако а у мужчины были другие, более корыстные цели. Ему хотелось как можно скорее получить наследство. Он был лишь зрителем, наблюдающим заходом событий на сцене. Через полчаса супруги зашли в палату, где сидела медсестра и делала женщине уколы. Так продолжались ухаживания за женщиной. Однако происходит это в медучреждении. Вероника не переживала, ведь знала, что тему наследства можно затронуть и здесь. Необходимо было просто дождаться момента, когда можно будет спокойно поговорить о переписи имущества. Но главное не спешить, ведь секровь может от любого нервного потрясения потерять сознание. И тогда последствия трудно будет предсказать. Могут даже обвинить в том, что девушка сама довела женщину до нервного срыва. Нельзя было действовать быстро. Ведь свекрови может не понравиться, что Вероника так сильно хочет отломить самый вкусный кусок пирога. Однако Татьяна Васильевна сама начала разговор. В один день свекровь позвала в палату Веронику. Слышать разговоры не могли даже врачи, поэтому пожилая женщина сама заговорила, сказав... Вероника, прости меня, пожалуйста, за то, что тогда выгнала тебя с палаты. Мне просто нужно было проконсультироваться с юристом и нотариусом. Сама не знаю, сколько мне жить осталось. Может неделю, а может и завтра уже копыта сдвину. Естественно, Вероника не хотела упускать шанс, поэтому притворилась не понимающей и произнесла. «Татьяна Васильевна, не переживайте, вы проживете счастливую и интересную жизнь. Вам, скорее всего, помогут, ведь здесь работают квалифицированные врачи. Тем более я рядом, а Максим чуть что может помочь. Все наладится, мы вас не бросим». Сноха пыталась всякими способами оправдаться, однако внутри не было ни малейшего сожаления. Девушка не была способна почувствовать жалость. И здесь Вероника поняла, что может спросить все, что захочет. «А что вы планируете делать с имуществом? Ведь кроме меня и Максима существуют и другие родственники». На это свекровь ответила. «Я тебе и говорю, что консультировалась у нотариуса, который посоветовал переписать все имущество на вас двоих. Вы оба будете распоряжаться недвижимостью и другими мелочами, которые останутся». Можно считать, что Татьяна Васильевна хитро обвела сноху вокруг пальца, ведь даже свекровь изначально не собиралась переписывать на девушку имущество. А все обещания, которые произносит свекровь, лишь обещания для того, чтобы одурманить Веронику и заставить ее ухаживать. Позже станет известно, что сын специально подговорил маму говорить таким образом, как он хочет. Ведь матери он в три слоя наобещал, что будет жить в счастливом браке с Вероникой, и она ему родит ребенка. Только после таких сладких обещаний Татьяна Васильевна решила переписать на него машину, дачу, деньги и прочие мелочи. А чтобы рассеять все существенные сомнения, Максим сказал, что не бросит Веронику и отдаст ей часть имущества. Получается, что мужчина грамотно распределил роли для всех, где он был лидером. Вероника продолжала ухаживать за Татьяной Васильевной в надежде на щедрое вознаграждение. А муж же спокойно шел к своей цели. Он делал все, чтобы жена не заподозрила неладное. Поэтому каждый день приезжал в больницу, спрашивал о состоянии мамы и жены. «Я куплю и привезу все необходимые медикаменты. Звони, если потребуется срочная помощь». «А ты, Вероника, если хочешь, то едь домой. Некоторое время за мамой будет ухаживать медсестра», – убедительно заявил Максим. Это и была ошибка Вероники, про которую ей станет известно утром в субботу. В квартире было пусто. Вроде бы Максим и Вероника находились вдвоем, было о чем поговорить. Однако не хватало присутствия свекрови, ведь девушка привыкла к постоянному ухаживанию за женщиной. Хоть и Вероника не относилась к женщине со своей душой, однако чувство тоски не покидало. Заметив, что жена загрустела, Максим спросил, что переживаешь за состояние мамы? «Не переживай, за ней следят специалисты, которым я заплатил приличные деньги, купив все необходимые средства». Вероника перестала думать о получении наследства. Ей хотелось бы скорее встретиться с Татьяной Васильевной. «Может, просто поговорить, спросить о состоянии здоровья, а может быть, просто попрощаться». Вероника все понимала, что свекровь скоро отправится на тот свет. И тогда получить часть имущества не получится. Максим хоть и стоит в браке, однако ежедневно работает над планом побега. Это и хотела узнать девушка, однако супруг не решился прямо ответить. «Ты просто думаешь, что тебя постоянно обманывают? Дорогая, надо доверять людям, какие не были бы между вами отношения», – заявил Максим. Однако мужчина сам создал это недоверие. Его постоянные приходы поздно ночью, это не желание больше заработать. Он часто изменял жене. В субботу Максиму и Веронике сообщили по телефону о том, что Татьяна Васильевна скончалась в больничной койке. Какие эмоции испытывала Вероника, трудно сказать. Рядом был Максим, который помог девушке успокоиться. Было ощущение, будто мужчина готов к любому повороту. А и он тут же подобрал нужные слова для утешения. Пара приехала в больницу, где их попросили заполнить все необходимые документы. Свекров похоронили рядом с ее мужем. Через две недели огласили завещание, и Вероника поверглась в ужас, когда все услышала. Все, что нажила Татьяна Васильевна, получает Екатерина. И там еще прозвучала ее фамилия. Вероника запуталась, не понимая. «Как так вышло?» Девушка спросила. «А кто такая Екатерина?» Максим повернулся в ее сторону и ответил. «Екатерина – это моя любимая женщина. Я давно ее знаю». А ты нужна была лишь для ухаживания за мамой. Я специально уговорил маму написать завещание на Катю. Получается, что Максим обманул не только жену, но и свою маму. И последние годы он носил лицемерную маску любимого сына. Случился развод, после которого Вероника заявила, «Ты еще поплатишься за такой поступок». И действительно, через полгода любовница обманула его, взяв большую часть имущества.